Входы мы закрыли, вроде как посмотрели на входы, но мы тут зацепили еще внутреннее помещение, но ну, просто чуть-чуть похоже. Коридор. Входы мы подумали, что ставить там одну шку дешевую, например, вот. Что делать с коридором? Коридор. Это очень интересный объект, один из самых сложных. Это вид сверху, да? А вот а. это вид спереди. Вот здесь очень классный коридор, тоже есть вообще нам очень повезло в этом плане с территориальным расположением зала. Вы можете на перерыве там, посмотреть, сами оглянуться и увидеть интересные детали. А, стандартный подход. Монтажник видит коридор. Монтажник, большинство, это фальт-потолок, Тармстронги. И сразу расположение камеры, оно априори будет вот таким и вот таким. То есть по центру коридора купольная камера направленные, естественно, вдоль коридора. А, какие проблемы здесь возникают? Снизу, а? Снизу С, тату, да? Вот. А, проблема номер один. Когда вы ставите видеокамеру стандартную вот при таком подходе, вы ее выравниваете по потолку, так чтобы не было видно ламп. Да? Для чего? Потому что таким образом вы максимально конца коридора достигаете. Вот. Если вы выравниваете его по потолку, дальше следствие. Первое. Вы теряете близь. Все, что вблизи двух метров, вы не видите, потому что вы выравниваете камеру по потолку, и, естественно, угол обзора смещается. Да? Вы теряете ближайшее расстояние. Второе. О чем мы всегда забываем. Самая страшная помеха для видеоизображения – это люминесцентная лампа. А мы берем и выравниваем ее по потолку. И раз в два метра люминесцентная лампа. Раз, два, три, четыре. И по коридору получается, что мы сами в своей же камере создали колоссальные проблемы. Проблемы, которые будут в цветопередаче, проблемы, которые будут в бликующей картинке, проблемы, которые будут в искаженных, в линиях горизонтальных, возможно, да? если серьезно. Вот. Люминесцентка – это самая недооцененная проблема. К ним вообще нужно их нужно в прямом смысле обходить стороной. Вот. Существует третья проблема, которую мы тоже забываем. Я сейчас чуть-чуть вот глубже, но э, когда мы кидаем камеры по, за фальшпотолком, необходимо в любом случае либо использовать монтажные клипсы, чтобы крепить, камеры, э, чтобы крепить кабели сбоку, либо прокладывать там лоток для кабеля, чтобы кабель укладывать сбоку. Да? Мы этого не делаем, мы экономим, мы экономим время свое, потому что тут придется разбирать тут потолка, складь, монтировать там, либо э, лоток ставить, либо просто присверливать к э, клипсы. Вот. Почему это нужно? От имени сценки идет невероятная наводка. Наводка именно на витую пару и именно на сигнал. И именно в протоколе TCP-IP возникают очень серьезные проблемы и будет нереальное искажение. А у нас же как происходит? Мы повесили камеру на фальш-потолок на пустое место по центру. На пустой квадратик, да? Если тут лампа, мы сместили. То есть мы смещаем не потому, что нам нужно углубзор, а потому что квадратик. Ищем незаполненный квадратик. А дальше мы кидаем, вот, кто-то использует, например, балеты, да? кто-то просто протяжку делает, ну, чтобы прокинуть подальше. И получается, что у нас вот этот вот кабель, витая пара, она идет ровно над всеми лампами. Ровно над всеми лампами. Вот. А еще есть такой момент, что когда электрик меняет лампу, он обычно не задумывается над тем, что это за кабель. Если он снимает лампу и она ему мешает кабель, он что делает? Он обрезает кабель. Потому что он считает, что там ничего не должно быть, и он прав в этом. Вот, поэтому я призываю просто, когда вы делаете за потолками, либо клипсу, и кабели все собирать сбоку, чтобы не было проблем, либо лоток для кабеля использовать. Ну, это пожелание, скорее всего, так и останется пожеланием. Вот, но все же. Итак, здесь проблема. Что с углом обзора? Да, мы ставим камеру, и либо мы делаем узкий угол, тогда мы теряем первые 3 метра, либо мы делаем широкий угол, и у нас получается абсолютно огромное количество фальши и ненужного по бокам. То есть мы берем кучу стены. поставить несколько дешевых просто камень. Вряд ли. Да. Не вопрос. Это как решение, да? Как одно из решений. Вот. Больше. Но ну, да, это, ряд, это ведет. А можно по... Смотрите, я понимаю, по... Но, по... но когда вы ставите, в, в чем проблема? Берете, ча это, ча по... Чаще всего проблема не техническая. И даже ограничение каналов тоже можно там. Так как там однушечки, да, можно что-то там убедить человеку, по... регистратор помощник купить. Проблема вот в чем. Когда человек видит смету и говорит, а к вы мне раз в три метра, раз в четыре метра в коридоре камеры навтыкали? И он будет прав, что как бы у вас там вот в этом помещении у вас одна камера на все помещения, а в коридоре там раз в три метра идут вот эти камеры, и он не понимает, зачем это надо. Вы понимаете, что иначе вообще ничего не увидите. А он не понимает. Поэтому здесь есть небольшие хитрости. Да? Хитрости в монтаже. Как можно сделать так, чтобы одновременно решить проблему? Первое. Давайте так. Сначала расположение камеры. У нас получается проблема. Либо узкая угол и нет вблизи, либо широкий угол и очень много... То есть мы вот здесь уже ничего не видим, потому что то уже далеко получается, да? А вблизи получается э очень много стен, которые тоже не обязательно смотреть. Первая хитрость, которую как можно расположить видеокамеру и что из этого будет. Э хитрость номер раз. Видеокамеру можно повесить здесь. Это первое. Вы ее опускаете чуть, чуть ну, повыше дверного косяка, естественно, чтобы там, было проблематично сбить там, или что-то еще. Вот. И вы ее ставите на стену. Что вам дает монтаж камеры на стене? Первое. Сначала, сначала преимущество. Преимущество номер раз. У вас абсолютно полезный угол обзора, вы камеру выравниваете. Только один, одно правило. Выравниваете, естественно, по вот этой стене. Во-первых, вы видите, вы получаете полный обзор до конца коридора. и Благодаря широкому углу обзора вы получаете ближайшую полную видимость, ближайшие 2-3 метра. То есть это вам решает проблему. Какую проблему это... А, ну, соответственно, почти вся площадь, это полезная площадь, да, вот здесь, опять же, вот эта проблема, то, что у нас много ненужной площади занимается. Какое, какая здесь, какой здесь недостаток? Здесь недостаток, когда коридор симметричен. Вы, у вас здесь упор делается на одну сторону коридора, вторая, вы не, даже не видите, где двери, и если человек зайдет там... Вот когда у вас камера здесь висит, да, расположена, вот так, гранчу. Человек зашел вот в эту дверь, вот в эту дверь, или вот в эту дверь. Вам тяжело определить. По косвенным признакам вы можете, да, а если две двери рядом, например, находятся, вы уже не поймете, в какую дверь вошел человек. Вот. И поэтому, когда коридор симметричен, это не самое разумное <coughs> расположение. Но у этого расположения есть один секрет, за счет чего получается... Отмонтируйте на откос. Но... Не на потолке, а внизу. У вас, первое, вы уйдете от проблемы с углом обзора, так как вы будете видеть, за счет того, что нам ниже, вы будете видеть и близкое расстояние, и далекое. Второе, вы будете видеть до конца коридора, но вам не будет мешать паразитное освещение от ламп. У вас вот эта вот мертвая зона, которая никогда не задействована, она, так и, будет, она и будет в мертвой зоной. Она не будет в кадре. То есть у вас будет идти ровно по дверным откосам. Вы видите до конца коридора, и вы, у вас нет наводки от лампы. Вот это второй момент. То есть в зависимости от коридора, если коридор асимметричный, односторонний, я порекомендую вот этот монтаж. Если коридор симметричный, я порекомендую вот этот монтаж. Второй. Дальше. Мы определили точку монтажа. Давайте определимся с разрешением. В коридорах я не рекомендую использовать камеры 1 мегапиксельные. Дело в том, что камеры 1-мегапиксельные, они дают обзор, да, но они абсолютно не дают деталей. Соответственно, тут проблемы стоят. Очень надо часто их ставить. И если вы хотите какую-то детализацию более-менее, то вам камеру на одну другой монтировать. А и второй момент есть. Это камеры 1-мегапиксельные. Опять же, чаще всего это недорогие сенсора, четвертью дюйма, да, которые обладают очень низкой чувствительностью. А коридор, это одна из главных характеристик, это плохая освещенность. Что означает, что плохо со светом. Вот. Плохая светочувствительность, куча люминесценки, переход постоянный там в черный жим. Вот, да, вот по этому коридору тоже можете заметить. Темно-красные стены, да, мало ламп. Ну, это логично. В коридоре нет смысла. Это, если это не больница, да, там нет смысла делать какое-то серьезное освещение. Поэтому а, одну штуку не рекомендую. Но вот при таком расположении видеокамер увеличение разрешения видеокамеры даст больше детализацию соответственно чем выше разрешение тем дальше камеру может увидеть соответственно тем меньше камер вам нужны опять же двушка, четверка это вам решать но здесь еще есть момент который нужно помнить что возвращаемся к трешкам и пятеркам 16 на 9 или 4 к 3 соответственно это 1, 2, 4 мегапикселя это 3, 5 мегапикселей естественно в коридоре приоритетный вариант 4 к 3 потому что он выше по вертикали гораздо меньше пустая зона рассмотреть трешку здесь пятерки дорогие все таки да? но рассмотреть трешку, а почему нет вот и финалка сейчас очень много американских компаний например идет на ухищрение они переворачивают камеру на 90 градусов то есть монтируют камеру не 16 на 9, а 9 на 16 и закрывают полностью коридор с идеальной, просто идеальной картинкой, просто только полезная кадры. Вот. Где это можно, где это нельзя. Во-первых, если у вас нет мониторинга в системе наблюдения, то есть нет охранников, которые смотрит за этим, то это сделать можно. Потому что если вам нужно посмотреть, что произошло, да, когда нет мониторинга, это 90% объектов, когда нужно посмотреть, что произошло. Вы скачиваете запись на компьютер, а любой проигрыватель, Windows Media Player или что-то, они умеют переворачивать кадр. Вы скачали запись, нажали кнопку перевернуть кадр, все, вы смотрите картинку такую. И вы смотрите 2 мегапикселя, там, например, полной площади, только коридора, без всяких там, стен, без всего. Это решает проблему. Вот. Если есть мониторинг, конечно, для охранника это подрыв мозга вообще. что вот. И поэтому так, конечно, издеваться над людьми не надо. Вот. Однако, сейчас появляется очень много видеокамер с функцией коридорного режима. В нашей линейке, например, все камеры, которые поддерживают H265 формат, будут поддерживать коридорный режим. Уже сейчас у нас есть тестируем прошивку для 4-мегапиксельной камеры под коридорный режим. Соответственно, в чем фишка? Вы камеру переворачиваете на 90 градусов, но при этом регистратор, ну, в смысле, прошивка, она сама картинку поворачивает визуально на обратно 90 градусов. Получается, что у вас отображение идет следующее. У вас узкие картинки. Черные краны, все черные полосы, узкая картинка, но это четко коридор. И в записи у вас вот четко вот, вот, вот запись. Сейчас прошу протестируем, довольно тяжелая, потому что ну, для регистратора она тяжелая. Но в целом на камере такое уже существует. И оно будет развиваться и далее, далее, далее. Соответственно, по коридорам важно помнить, всегда смотрите, какая освещенность на этих коридорах, всегда смотрите, где располагать камеру. Призываю вас в перерывы пройтись к этому коридору, посмотреть, как здесь стоит камера. Здесь камера стоит на откосе, но под потолком. Более того, судя по объективу, стоит фиксированный объектив, соответственно, широкий угол. Вот. И стоит, судя опять же, по видеокамере, скорее всего, старая аналоговая видеокамера. Я рискну предположить, что она еще черно-белая. Соответственно, одна видеокамера насколько здесь на по-моему, коридор, которая стоит. Вот здесь вот, смотрит она, судя по всему, по потолкам. То есть, короче, камера ничего не видит. Попал. Вот, вот вы там подходите, она вот ваше лицо видит. И более того, вот одна такая коридора на камерах, действительно, голову опустили, все, вы прошли мимо. Поэтому коридор это отдельная тема. Ну, опять, рекомендации. Разрешение 2 и выше, по возможности либо монтировать сбоку, либо на откос. Если есть возможность вернуть камеры, без ущерба для охранника, то можно вернуть камеру и получить гораздо больше информации, чем без этого. Вот. А, так. Внутренние помещения.